В псалмах написано Слово Твое в светной стезе Моей. Отец наш, я молю, чтобы Ты дал нам укрепиться в Твоем Слове во имя Ишуа Мессии. Как мы услышали сегодня первое Ниссана, Через две недели у нас наступает праздник Песах. И согласно Торе это начало. Бог призывает свой народ к свободе. И есть несколько вещей когда мы можем при э, несколько э, дорог, путей, как мы можем достичь этой свободы. <реклама> И мы э, учимся из Святых Писаний, как свобода про происходит в нашем народе. <реклама> это всегда через жертву. <реклама> Тогда-то это был uh, агнец. <реклама> И две лет тому назад была совершенная жертва э, самого Господа нашего Ишуамиси. И свобода она также и внутренняя, и внешняя. Иногда мы не вполне понимаем, что значит для нас свобода. Но когда мы открываем себя перед Господом, тогда приходит свобода. И я хочу, чтобы вы подумали, в какой сфере вашей жизни вы хотите достичь Божьей свободы. И я уже в пятый раз сегодня возвращаюсь к тому, что мысли многих сейчас полностью находятся в Украине. Но настоящая свобода это когда мы находимся в правильном духовном месте. И мы также свободны от разных оков, и мы и таким образом помогаем другим получить свободу. Мы живем в очень сложное время. И две вещи могут сохранить нас в надежном, безопасном месте. И есть местописание в притчах: больше всего хранимого храни сердце твое. Очень uh, можно быстро рассердиться. И из-за того, что мы иногда постоянно смотрим новости, нас не покидает чувство беспокойства. И мы просто погружаем себя в нечто странное. Из этого написано ⁇ более всего хранимого храни сердце твое ⁇ Но также мы должны видеть состояние вещей правильным образом. И в Оси в 4.6 написано הולך לאיבוד עמי בגלל חוסר דת, ואם ו... ו... אנחנו יודעים רצון אדוני, אנחנו לדעת, רצון אדוני, איך אנחנו יכולים לדעת רצון אדוני? אנחנו מכירים דברו, אנחנו, מכירים דברו, אנחנו מתפללים, ורוח ו... הקודש מביא לתוך и Дух Святой э, дает нашему сердцу какое-то водительство. У тебя может быть докторат в Божьем Слове, и, но не, ты можешь не иметь при этом э, ведения Духа Святого. Или наоборот, ты можешь молиться день и ночь. Но если ты не будешь сравнивать то, то что у тебя внутри сердца, с тем, что говорит Божье Слово, ты ты можешь потеряться. Поэтому нам нужно быть в сбалансированном положении. Есть знания и есть водительство. Мы знаем, что первый храм был разрушен из-за того, что народ поклонялся идолам. Слышали об этом. Но в это время были сотни пророков в народе Израиля. Поэтому получается, что чистой воды пророчества, без того, что оно основано на Божьем Слове, не смогло и, и, uh, спасти наш народ. А во втором храме, когда, да, уже существовало Священное Писание, Божье Слово, но они потеряли любовь, и водительство Духа, Духа Святого, и тогда тоже, получается, потерпели неудачу. Очень важно, чтобы через Иешуа Мессию мы бы нашли милость в Божьих очах. И важно, чтобы было и Слово, и молитва, и слушать. אני איום רוצה לדבר על כמה מקומות שכתבו. Я хочу поговорить о некоторых uh, местах Писания. על и все эти uh, места говорят об эмиграции. Я uh, где-то вторую или третью неделю чувствую, как Бог направляет меня говорить об этом. В самом начале всей этой, всей этой кампании в Украине я об этом не думал. Игорь сегодня напомнил, что очень часто я учу об исправлении мира но иногда, когда ты занят каждодневными вещами, ты забываешь большую картину. И все, что связано с возвращением еврейского народа в обетованную землю, это очень большая часть исправления мира. в я хочу сказать, что в, на э, домашней группе, на, нет? Собрании на собрании пасторов я покаялся. עשר חמישים שלים שנה רישונים בארץ מותח מלקת של לילייה. 10, 15, 20 שנים של עלייה. 10, 15, 20 лет своих первых в Израиле я очень горячо приветствовал и вопрос репатриации. Но потом я придерживался такого мнения, что мы должны быть в свободе, мы должны каждый прислушиваться к нашему внутреннему будильнику, когда он за для каждого человека индивидуально, и для каждого еврея имеется в виду, когда вернуться в Израиль, когда сделать репатриацию. Но когда мы читаем в Священном Писании, даже со времен Авраама говорил Бог об этом. Он говорил, пророчествовал, что в течение 400 лет твои потомки будут рабами э, в Египте, а потом я их возьму оттуда. Почему плохо в Египте? Была в то время очень продвинутая цивилизация. Можно там хороший бизнес делать и жить в счастье в богатстве. Зачем возвращаться в эту пустыню? А потом Бог говорил нашему народу, когда они были в Вавилонском рассеине. То же самое там, они неплохо жили, финансово хорошо стояли. Все были в окружении uh, царя. Мы видим, когда мы читаем и книгу пророка Даниила, и Эстер, мы видим, что евреи были на позициях высоких позициях у царя, поэтому все у них было в порядке. Но опять Бог призывает их, возвращайтесь в землю. И сегодня мы в том же состоянии. Среди нашего народа очень много богатых людей, которые живут в других странах. И они более чем обеспечены. Но Божье Слово не отменяет свой призыв. Я хочу прочитать несколько мест. Первое место ⁇ Ириме. 16. Иеремия, и Иеремия, 16 глава. С 14 стиха я буду а читать 10. до 18. -го. Я буду читать на русском, вы читаете каждый на своем языке. И Иеремия, 16 глава. С 14 по 18. Придет время, это... Господа Слово, когда они станут более говорить, «Воистину жив Господь, который вывел потомков Израиля из Египта». Но скажут, «Воистину жив Господь, который вывел потомков Израиля из земли северной, из всех тех земель, в которые Он изгнал их. Ибо Я верну их в ту землю, которую даровал отцам их». Смотри, Я пошлю за вами, за многими рыбаками, говорит Господь, и они будут ловить блуждающих детей моих, а после этого я пошлю за многими охотниками, и они будут охотиться за ними по всем горам, холмам и расщелинам скал. Потому что глаза мои видят все пути их, и не укроются они от меня, и не утаятся от глаз моих, и не утаят от глаз моих свои преступления. Воздам им вдвойне за все преступления и за грехи, за то, что осквернили землю мою и наполнили владения мои а отвратительных истуканов и мерзкими идолами своими. Без сомнения народ израильский на себе терпит многие суды. И многие из этих судов постигли нас, потому что мы, как Божий народ избранный, упали в идолопоклонство. И я несколько раз говорил, что иногда мы даже не чувствуем, что мы занимаемся идолопоклонством. Что значит принадлежать Богу? Что значит быть Его народом? אני חוזר ב 36 כתוב אני מחזיר я возвращаю вас я изменяю ваше сердце я очищаю вас от всякой нечистоты אידола и проблема в том, что иногда мы сами не понимаем, насколько мы осквернены. Иногда вся наша вера ⁇ это аллилуйя, аллилуйя ⁇ это совсем не так. Это комбинация разных вещей. И это способность видеть положение Божьими глазами. И только он может открыть нам глаза. Сегодня Игорь упомянул Гиезия, раба Илиши. Поверьте мне, что когда речь идет про раба, но такого великого человека, речь идет не про простого человека. Гиезий не был простым человеком но в опасное время он не видел ничего, только страха овладевал им. И написано, что Елисей молился, чтобы открылись его глаза, и он увидел ангелов, и он увидел истинную картину. Я не хочу даже задавать такой вопрос, кто из вас видит ангелов? Но согласно Священным Писаниям, весь Духовный мир сосредоточен вокруг нас. Но из-за скверноты, э, не, не, из да, из скверноты мы не видим ничего. И нашей пищей являются новости, которые часто неправильные. Написано здесь. Придет время. Я пошлю рыболовов. А потом пошлю охотников. Неделю назад я говорил о том, что 30 лет назад все верующие в Европе вдруг получили водительство Святого Духа. И начали обращаться к евреям в бывшем Советском Союзе. Вообще неважно, верующим или неверующим. Говорили, вот это время наступило, и вы должны уходить, это время рыболовов. И мы знаем, что была большая илия, и более миллиона евреев приехали в Израиль. А сейчас мы видим, что время охотников пришло. Я не хочу сейчас заходить в политику, кто прав, а кто нет, но духовным взглядом я вижу, что мы должны молиться, чтобы в данный сейчас вот в настоящее время бог открыл э, глаза всех евреев во всем мире чтобы они оставляли все и возвращались в землю израиля я может быть даже не говорю про весь мир понятно что это актуально для всего мира но особенно в том в тех местах в украине и в россии тоже наверное. И Бог знает нажать на правильные кнопки и, и, и, может быть, прижать где нужно. Но я могу сказать, что это также зависит от нашей молитвы. Да для того, чтобы Бог просто открыл двери, и мы молились каждой личной молитвой и общиной молитвой, чтобы те, которые имеют право на репатриацию, просто встали и приехали в Израиль. Это всегда непросто. Любая репатриация — это переход из одного состояния в другое, это сложно. Даже переехать с квартиры на квартиру ⁇ это сложно. А переехать из страны в страну, поменять ментальность одну на другую ⁇ это еще сложнее. Но когда голос зовет, нужно идти за этим голосом. וַמְקוֹמוֹת שֶיְכַשָׁע חָמָה וְצִאֵית בְכָל מָקוֹם. וַיַּעֲשֶׂה הַמְקוֹמוֹת שֶיְכַשָׁע חָמָה וְצִאֵית בְכָל מָקוֹם. וַיַּעֲשֶׂה הַמְקוֹמוֹת שֶיְכַשָׁע חָמָה וְצִאֵית בְכָל מָקוֹם. И нам нужно сейчас молиться о том, чтобы Бог проговорил к людям, живущих вот в этих горячих точках, прежде чем Он послал о были такие. Но какой лидер общины хочет, чтобы часть его общины Насколько, уехала? Были такие. А сейчас нет. Но Бог, когда начинает говорить, люди слышат это. Еще одно место я хочу прочитать. Вы знаете, что значит флаг или знамя? в книге Числа. Э, «Числа» во второй главе говорится про знамя. Я прочитаю 18 стих. Там написано про колено Израиля, которые сидели к одним лагерем. וְלַכֹּל שֶׁבֶת אֵי דְגֵל מִשְׁלֹם. И у каждого калина был было своё знамя. בַּתּוֹעָה שָׁמַע вы видели, Походу, наверное, видел. каким образом эти знамя были, э, как они выглядели? Я просто э, всегда мечтал о том, чтобы какой-то доброволец нам пошьет э, эти знамя всех колен Израиля. Но пока еще ни один доброволец не... Азинеха знамя сына Ефремова по ополчениям их к Западу и начальник сына Ефремова или Леща и так далее. Uh, много таких мест в Писании, и стояли колено по своим, uh, со своим uh, знаменем, и все видели, это знамя Минаша, это знамя Ефрема, это знамя Дана, Иуды и так далее. И если мы посмотрим, что такое знамя, это не просто ткань. Символизм. Это символика. И также можно аллегорическим способом толковать это. Это, это как дар или как какой-то талант. Это колена были воинственные. Эти были лидерами-мудрецами. Про колено за мы пишем, что они очень много занимались бизнесом. И колено Данова занималось служением в храме. קצץ я מקום באגרת אליה רומם שתים עשרה כדאי שתה אתי ושתה из ושתה אתי ושם שאול מעודד אותנו и там Шауль говорит, что все вы тело Мессии, опорозен члена, и у каждого члена есть свое предназначение, и также у вас в теле Мессии у каждого свое предназначение. Когда мы изучаем Тору, мы говорим, что Бог говорит к коленам Израиля и всех их поделил на колени. Но потом мы видим разделение на сотни. Что это? Зеютер битует свои. Что это? такое? А? Ле. мате это... Отряды что это? Типа. Типа отряды. Это армейская терминология. Когда все хорошо, то Бог административным образом рассматривает все колено. А во время войны весь народ боеспособный становится армией и подразделяется на отряды. Сегодня никто про колено уже не говорит. Потому что после двух тысяч лет очень сложно понять, кто из какого... Ты можешь говорить, что ты принадлежишь к колену Леви или Иудину, но очень сложно это доказать. Сегодня говорят больше про Я знаю, национа, не национальности, а эйда, Да, про как принадлежность общине какой-то. Допустим, э э э ультрарелигиозная община. О И те, которые, в общем, из тех стран, которые приехали, русскоговорящие евреи, ашкеназские евреи, сифардские евреи и так далее. Очень много разных меуд, идот. Меуд и как было в э, коленах, то и на сегодняшний день также не очень многие дружат друг с другом. И иногда они э, доходят до давления друг на друга. Но когда становятся uh, сложные времена у нас, мы вдруг объединяемся и становимся все вместе, как один народ. И как uh, общины Израиля мы понимаем очень... Uh, мы хорошо понимаем важность репатриации мы понимаем что есть сложности в репатриации потому что те которые приезжают они новенькие они могут нас подвинуть и есть какая-то даже зависть я думаю что мы все пережили это когда э, сделали репатриацию те, которые сделали Арию до нас, они говорили, вот мы трудности пережили, и вы не должны тоже выбирать легкий путь, вы тоже должны. Кто помнит такое? Это наши отрицательные стороны, но они есть. Но кроме этого, все понимают, что когда начинается репатриация, есть также развитие приходит богатство или счастье, благословение. Народ возрастает, и народ становится сильным. Приходят новые таланты. Я читал кое-что в интернете что те, которые плакали про вред, который причинила репатриация с Россией и Израилю, вот там было очень много доказательств, что это вообще что не так, что после того, как 5-6 лет, после того, как репатриация с Россией, а, и, а, и Наши репатрианты после 5-6 лет пребывания в стране столько денег заплатили налоговой инспекции, что государство покрыло все э, расходы, которые потратили на репатриацию. И тогда это просто... После этого стала приносить прибыль. И половина нашего хайтыка говорит на русском языке. А хайтик израильский приносит 80% дохода в казну Израиля. <связать> Я уже не говорю про духовное развитие. Возможно, и, и ультрарелигиозная община не очень этому рада. <связать> но в мессианском движении 70% русскоговорящих. И <связать> то, что написано <связать> в пророках, что вы забудете времена, где будет написано я взял вас из земли египетской как можно забыть то время, три раза в день во время молитвы еврейский народ говорит Господь выведший отцов из земли египетской но если пророк говорит об этом есть значение в этом Благословение. Благословение. Благословение, которое принесет с собой репатриация с Земли Северной. И оно будет влиять только на весь Израиль, также и на весь мир. Есть очень uh, особенный псалом. 132. -й. И мы э, читаем этот псалом только тогда, когда мы хотим потанцевать. Я читаю. «Как хорошо и как приятно жить братьям вместе! Это драгоценный елей на голове, стекающий на бороду Ааронову, стекающий на края одежды его. Это как краса ирмонская, сходящая на горы Сионские» ибо там заповедал Господь благословение и жизнь навеки. Мы иногда э, думаем про эту песню как э, песню танцевальную, но это совсем не танец. Царь Давид занимался объединением народа. И он от Бога получил особенную мудрость. Он построил всю систему поклонения в Иерусалиме. И он писал псалмы. И uh, эти песни он назвал «Песень восхождения. Когда мы восходим наверх в Иерусалим и когда мы объединены как братья, это приносит благословение. Это как масло, как елей радости. И это знак Святого Духа. И, и когда говорится про бороду Аарона и края одежды его, это как священство, которое включает в себя небесное священство которая охватывает весь мир, не только Израиль. И когда говорится про рассу хермонскую, есть местописание в Исаи, что роса с небес воскрешает мертвых. И это пророчество о глобальном исправлении всего, когда придет этот день, и в Мессии он уже, он уже существует, и братья соберутся вместе, и uh, придут со всех концов земли и Бог будет делать что-то, что нам даже сложно себе представить. Но мы также должны ответить на вопрос, какое мое место в этом? Как я должен действовать практически, я как отдельное личность? Или мы как община? אני מאוד מאוד רוצה להזמין אתכם, אתכם, אתכם להתפלל על זה ואם יש הדרכה ויש מחשבות תכתיבו לנו לזכני קהילה כי אנחנו и если есть у вас какие-то мысли по этому поводу, напишите нам, старейшинам общины, и мы должны будем выбрать направление. Мы плачем о всех жертвах в Украине. Но я, могу, я точно вам говорю, что мы должны выбрать правильное место, что нам делать и это принес все исцеление Украине но не только Украине всему миру и еще одно место Я хочу прочитать но до этого я вам расскажу что-то когда большая репатриация уже приехала сюда <INCAN researching Titanic> Это где-то закончилось к 95 седьмому году. Я думаю, что вы помните, что вдруг из Финляндии, из Голландии, из Польши начали там делать склады и euh, собирать разные вещи для будущей репатриации. И тогда те, которые приехали сюда, сказали, зачем вы это делаете? Зачем вы это делаете? И мы тогда сказали, мы не будем проезжать через Польшу, Финляндию и Голландию. ляль имеет прямые полеты со всех стран, нам нужно. Я был среди тех, которые говорили, зачем вам это надо. Господа финны, зачем вы складываете все эти вещи, зачем это надо? Сейчас вы видите, что происходит. Но самолеты ни с одного аэропорта Украины не могут вылететь люди бегут через все эти страны и до сих пор сюда еще многие не до не доехали но тогда они чувствовали что нужно делать или от я думаю что все эти склады и в швеции и в германии и в финляндии возможно еще будут работать они они они в я говорю с вами, я просто чувствую, что меня охватывает Божий страх. Нельзя смеяться над инициативой человека, который говорит, я получил слово от Бога. Потому что у нас нет мудрости э, сейчас о том, что будет в будущем. И нам нужно сказать, Отец, покажи нам место, где мы должны стоять. Еще одна, э, э, один пункт, который я хочу прочитать. И это история про восстановление. Написано в Исаии 58 главе. Я прочитаю с 6 стиха обычно мы читаем это местописание во время йом я читаю с 6 по 12 стих вот пост, который я избрал разреши оковы неправды развяжи узы ярма угнетенных отпусти на свободу Расторгни всякое и армо, раздели с голодным хлеб твой, из китающихся бедных введи в дом. Когда увидишь на одень его и от единокровного твоего не укрывайся. Тогда откроется как заря свет твой, и исцеление твое скоро возрастет. И правда твоя пойдет перед тобою, и слава Господня будет сопровождать тебя. «Тогда ты возовешь и Господь услышит, возопиешь и Он скажет, вот я, когда ты удалишь из среды твоей ярмо, перестанешь поднимать перст и говорить оскорбительно, отдашь голодному душу твою и напитаешь душу страдальца, тогда свет твой взойдет во тьме, и мрак твой будет, как полдень, и будет».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 а ah. А а это Восстановитель развалин – это не человек, который э, ставит назад забор, который э, развалил Это говорит о том, что если мы стоим в правильном месте, в Элухим, то происходит восстановление духовное, глобальное, и э, мы даже не понимаем как все это устроено. Это те вещи, которые потеряли Адам и Ева в Эдемском саду. Это то, что было потеряно, но когда Бог прикасается когда мы стоим в правильном месте, мы видим, как все восстанавливается. Я помню своего врача, доктор Кауфман, он со Франции, с Франции приехал. Он уже на пенсии. Когда я приходил к нему за медицинской помощью, он выписывал мне рецепт, говорил до свидания они доктор, доктор, я ему говорю доктор объясни мне немножко объясни мне как это работает они он говорит, послушай, я врач из Франции. И в Германии я тоже работал врачом. Он говорит, не германцы, не французы не спрашивают врача, как это работает. Я даю им лекарства. Я даю им указания. Они используют лекарства согласно моему указанию и выздоравливают. вы евреи э, забросали меня вопрос а потом я не, не вы не делаете то что я вам говорю делать это вот то же самое просто Бог говорит нам, что нам нужно делать. Мы от толкования к толкованию прыгаем. И мы отдаляем себя от того, что нужно на самом деле делать. И мы э, голову себе морочим все больше и больше восстановитель всех этих развалин ты будешь частью его работы то обещание которое он дает тебе умер ита он говорит если ты будешь справедливо поступать с находящимися вокруг тебя если ты будешь изменишь свое сердце, сможешь прощать, принимать, миловать, просто быть хорошим человеком, это тот пост, который я избрал. Не когда ты себя просто мучаешь голодовкой, а когда ты изменяешь свое сердце, то Бог обещает поставить тебя на место восстановителя. Они я хочу прочитать и к, к завершению прочитать послание к евреям 10 глава с 15 стиха Я читаю с 15 по 23 стихи евреям Десятая глава с 15 по 23 стихи О Сем свидетельствует нам и Дух Святой, ибо сказано: вот завет, который завещаем после тех дней, которые говорит Господь: Вложу законы Мои в сердца их, и в мыслях их напишу их, и грехов их, и беззаконий их не вспомяну более. А где прощение грехов? Там не нужно приношение за них. Итак, братья, имея дерзновение входить во святилище посредством крови Ишуа Машеха, путем новым и живым, который он вновь открыл нам через завесу, то есть плоть свою, и имея великого священника над Домом Божьим, да приступаем с искренним сердцем, с полной верою, Краплением очистив сердца наши от порочной совести, и а мы в тело водой чистою будем держаться, исповедание, упований неуклонно, ибо верен, обещавший. Бог говорит нам, если вы приближаетесь ко мне с кровью Мессии, Иисуса, то я не буду помнить ни ваших грехов, ни вашей вины. Забыл все, закончил. Приходи ко мне. Приходи ко мне всегда. «Всегда ко мне приходи!» «Всегда приходи!» «И этот новый путь «Всегда даст тебе благословение!» «И тогда ты изменишься из славы в славу!» но больше всего хранимого сохрани свое сердце, потому что из него источники жизни. И с той вере, будем держаться исповеданию упования неуклонно, ибо верен обещавший. Бог верен. Давайте встанем и закончим с молитвой. Отец наш Небесный я возвращаюсь к провозглашению Исаи. Вот я, пошли меня. Очисти меня драгоценной кровью Мессии Иешуа. И помоги мне участвовать в твоей святой работе. Во имя Ишуа Мессии. Амин Аминь.